Не ожидал, что рядом в ста километрах от Москвы обнаружится концлагерь. Властям можно все, а всяческим плебеем нельзя ничего. Вот если суд завален этими жалобами... и управляющие компании пытаются помешать вашей деятельности? И, может, Значит так, примерно полгода назад я обошел все подъезды, все квартиры своего подъезда и спросил, хотят ли они, не против ли люди того, чтобы я достоверную информацию размещал в своем подъезде, на, на своей площадке. Если у них желание есть, они могут прийти и познакомиться. И, по правде говоря, ни одна квартира не возражала. Полиция э, приходила недавно, возмущалась надписью, что к сведениям полицейских, что размещение информации согласовано с жильцами на этом стенде. Каким образом? Я ей объяснила, она ушла уже без претензий. Не было ли случаев, чтобы повредили ваше оборудование? Такого не было, потому что я на ночь снимаю, потом ставлю на день днем. Кроме того, оно под сигнализацией, то есть если кто-то захочет снять, то сработает сигнализация. А вы согласовывали? Ну, так это А не не бикер, приятный, можно, на, Давайте, а давайте, давайте, давайте не отойдем, чтобы было дело. Я корреспондент. Мы отошли. Вы сами нас подтянули сюда. Да. И вы видите, что я И мы мимо проходили. Пойдем разум. В прошлый выходной вы здесь были? Скажите, пожалуйста. Нет, не было. Допустим, ранее до ковида нам постоянно блокировали места в центре города для проведения наших публичных мероприятий с помощью провластных активистов. То есть они буквально якобы за 5-10 минут до нашей заявки прибегали, взмыленные в мэрию Белгорода, подавали заявки именно на тот же день, на, ту же на те же площадки, что и мы, и заявки, проведение пикетов и митингов у них было продолжительностью 12-14 часов. Ну, то есть на весь световой день для того, чтобы полностью застолбить время, чтобы у чиновников из мэрии было формальная формальный повод сказать, что вот видите площадки уже и не заняты. Скажи, а ты знаешь, кто должен зажигать новогоднюю елку? Дедушка Мороз. Но одного Дедушки Мороза не хватит, наверное, чтобы зажечь главную елку областного центра. Для этого нужна мощная волшебная сила. И вот она. Здесь полсотни дедушек и столько же его помощниц, а еще сказочные персонажи. Немножко разогреемся. Если вы говорите, сейчас начнете, как я предполагаю, говорить о Дедах Морозах, а почему им разрешили? Не разрешали. Они, не, не, они обращались ко мне с согласованием. Вот взяли и провели. Не успели наказать. Наверное, недоработка полицейских. Надо было оштрафовать Деда Мороза. Какого-то. Надо было, наверное, да. Мэр говорит, мы эту акцию с мэрией не согласовали. То есть он сам с собой не согласовал или как? Ну, то есть получается, органи... по его словам, организаторы не согласовали Правильно. данное мероприятие тогда, в мэрии. Так дорожна он возглавил эту колонну и шел с ними и участвовал в этом мероприятии. Мы подготовили город к тому, чтобы он был красивым, чтобы горожане приятно провели и встретили предстоящий новый год. Начинаем, открываем. Разворачиваемся все весело, вперед, в 21-й, ничего не боимся. Ура! Когда пойдут уже судебные решения ЕСПЧ и по вине местных чиновников и судей казне придется выплачивать десятки тысяч евро а может даже сотни, потому что я же говорю, у нас около 90, даже, наверное, больше уже, надо посчитать, более 90 э, жалоб ушло из печи, из них где-то больше 20 уже коммуницированы. Я считаю, что единственная возможность доблю... добиться соблюдения в России, Прав гарантированных Конституцией это действовать через Европейский суд по правам человека. Детский сад. Но по-другому я считаю, что не могу делать. Иначе будет противно на себя смотреть в зеркало. В любом случае я собираюсь находить любые способы борьбы с режимом, который многие считают откровенно фашистским.